Всем добрый вечер, сегодня мы наш э, выпуск посвящен э, новому обновлению по СВТОР, Star Wars The Old Republic, то есть Звездным Войнам Старая Республика, если на русский переводить, которая вышла сегодня вечером, то есть не вечером, а раньше а, отключались сервера ориентировочно на 5 часов и в 8 часов значит они опять были я полагаю включены и вот здесь мы видим э, заметки касательно патча игрового обновления 7.1.1 они тут это основные вот, сейчас мы зачитаем их на русском. Примечание. Поскольку примечания к патчу обновления игры 711 достигли предела символов примечания к патчу Steam, публикуются только основные моменты. Вы можете ознакомиться со всеми примечаниями к патчу на нашем веб-сайте здесь. Выделять галактический сезон 3, удача розыгрыша. Новый галактический сезон 3 начинается с обновления игры 7.1.1. В течение этого нового сезона PH4LNX, новый дроид крупье, поможет игрокам продвигаться по новому пути репутации, органу управления азартными играми и получать новые награды. Праздник процветания 2022, начиная с 1 ноября в 12 ровно по Гримвичу, 29 ноября в 12 ровно по Гринвичу. В этом новом выпуске мероприятия «Праздник процветания» вас ждут новые награды, такие как любимый набор оружия Гурмана, транспортные лодки доуба и Габурга, а также голографическая игрушка «Праздник». Улучшение экипировки. Количество слотов в экипировке было удвоено. Теперь игроки могут разблокировать 32 слота вместо 16. Они также могут назвать и понравиться свои наряды. Изменения баланса. Были внесены следующие изменения. Корректировки баланса, редизайн пассивных модов и улучшение качества. И два новых тактических предмета, доступных у поставщиков в разделе поставок каждого флота. Дополнительная информация здесь. Увеличенные вознаграждения за ежедневные матрицы ресурсов. Приток ежедневных матриц ресурсов был увеличен чтобы облегчить их получение. Более подробная информация в этом посте. Ежедневная зона Манаана. Зона вторжения Манаана теперь является неприступной планетой. Наряду с этой новой зоной вторжения в зону вторжения Манаан были добавлены новые цели завоевания. Поставщик коллекционного издания. На рынок картеля добавлен новый элемент доступа к поставщику коллекционного издания позволяющий всем игрокам получить доступ к поставщику коллекционного издания на флоте. Вот это мы перевели. Итак, идем сюда, вот, э, на сайте svtor.com. Вот мы перешли э, в раздел... Касательно этого обновления, тут информация, конечно, на английском. Кто захочет, может перевести. Кто не понимает по-английски, кто понимает по-английски, сможет прочитать. И тут довольно длинный список. Я вот вам показываю. Но вы можете зайти на сайт cbtr.com и в разделе новостей найти, я думаю. Или же перейти через Steam, через Patch Notes, через... Ту новость в стиме, которую вот я вам показал. И вот еще есть. Касательно в разделе новостей можно перейти вот на картель Market Editions. Game Update 7.1.1. Тут что появилось на рынке картеля вот на этой неделе. Или появится. Да, появилось уже доступно. Вот, Сахар Катинс Арморсет. Вот, как он выглядит. Дальше. Оружие не включено. Дальше. Рефордж Мандалориан Хантерс Армор Сет. Оружие также не включено, хотя оно показано. Дима для примера. Дальше у нас есть сахарокетинвот сейбор, можно посмотреть, как это выглядит. Вот, анимация такая. Все, на этом. Дальше retired gladiator blaster pistol доступно в настоящее время. Смотрим, как он стреляет. Можно весь экран, но не будем, мы так посмотрим. Дальше. Retired Gladiator bust, Blaster Ripple. Смотрим. Retired Gladiator Sniper Ripple. Снайперская винтовка. Гладиатор. Дальше смотрим. Retired Gladiator Assault Cannon. Такая вот... Пушка, которую он держит в руках. Итак, он с нее стреляет дальше. Collector Edition Vendor Access. То есть мы можем найти его и взаимодействовать с ним, поторговаться и что-то купить. Я думаю, и продать можно будет. Ориконин Хис это такой вид маунта из другого животного, которое доступно за определенную цену в виде э, картель монет. То есть, стоимость картель монетов там будет определенная. Бывает, они делают скидки. Э, ну, вы поняли. Advanced Magenta White Crystals. То есть, расширенные магента белые кристаллы. Для светового меча. И вот вариации цветов. Ну, как я понял, с английского я так перевел. Дальше. Hunters, blue and white and white and blue, да и модульс. Знаете, что это? Это виды раскраски одеяний. То есть синее-белый вариант и бело-синий, как будет выглядеть. По умолчанию цвета синий-белый, тогда белый-синий, как показано на, э -э -э, э, на полном комплекте снаряжения темного мародера. Дальше Nard, Holo Science Decoration Bundle. Это уже сборка HOW знаков наршада декоративных тоже есть. Вот и все, что мы тут увидели. Итак. Сейчас посмотрим. Ну, это опять же, вот смотрите. Переходим на внешний сайт и нас перекидывает к этим новостям. Дальше смотрим, какие нам еще ссылки говорили. Вот. А, нас отправили на форум. И здесь есть информация на английском касательно обновления 7.1.1. Ну и тут, что говорили пользователи по этому поводу. Новые форумы с кстати. А, понял. Так, вот, я вам показал это. Дальше. Переходим на, по этой ссылке и узнаем, что они имели в виду. Опять же. А, Возможно, та же самая статья. Сейчас я сравню, чтобы в этом убедиться. Действительно ли это та же самая статья или нет? Ну получается, что да. Ладно. Ну, в принципе, это все, что я вам хотел показать. Если что-то непонятно, можете написать в комментариях. Стараюсь ответить, если я знаю Это я вам хотел показать, что мне известно касательно этого обновления, конечно, на английском Так как игра на английском и русского локализации официально нет И как вы понимаете, она есть только на трех языках Английский, французский и немецкий Я-то играю на английском, конечно Ну и вот такие новости касательно этого обновления игры 7.1.1 по-любому есть изменения, ну, краткие я вам прочитал на русском, но тут э вот здесь полный список всего, что они внесли изменения, даже касательно э всего и картель маркета, то есть рынка картеля и основные, и вынесенные, то есть, а, это основные, вот, они там оставили в стиме в качестве новости только основные, вот. А остальные они не включают, тут есть основные, по сути вот это и есть основные вынесенные, как основные, вот тут идут главные или основные, дальше по рынку картеля изменения, может даже исправление ошибок, дальше вещи плюс экономика, так понимаю. Касательно все изменения. Дальше, и бо... касательно боевых стилей. И, конечно же, изменения касательно боевых стилей разных классов и подклассов. Дальше. Дальше, касательно навыков нашего отряда. Которые мы можем собрать То есть Да А наш отряд Или команда Это наши компаньоны Мы их можем отправлять на задание И там можно До, до трех Видов Навыков вот, Как я понял Взять, но бесплатно доступно только два Третий только доступен подписчикам по флешпоинтам изменения, конечно же, тоже есть. По трем, Дальше по операциям. Вот. Дальше касательно миссий и неиграбельных персонажей. Вот тут это по миссиям, а это уже по неиграбельным персонажам. Дальше по аренам и военным зонам. Ну, тут немного, но есть изменения по событиям. Например, Ночная жизнь Наршада на и Feast of Prosperity Я полностью не. Я не могу сказать, как это переводится. Я не все знаю, как по-английски переводится просто. Дальше, Касательно завоевания есть изменения. И галактических сезонов. Ну, вы знаете, с этим. Игровым обновлением Мы Начинается галактический сезон Третий галактический сезон Ну я думаю на этом мы будем заканчивать Я вот что знал вам сказал Вот такой вот у нас видео выпуск Надеюсь вам видео понравится И Конечно же будут еще видео выпуски и, конечно же, по вот подобные видео, рассказывающие об определенном обновлении или каком-то вот событии, как я сделал про Майнкрафту, но это уже такое отступление и, и касательно геймплея, то есть я вот стараюсь вот что-то такое придумывать, ну немного вот такое вот разнообразие. Ну а на этом мы все. Отлично, желаю отлично провести вечер. И хорошо отдохнуть перед учебой или работой, у кого как. Ну а на этом мы все.